В процессе обучения мы часто повторяем, что для трансформации требуется время. Так ли это на самом деле? Или если человек действительно готов к изменениям и честен с собой, то времени и не требуется столь много, просто есть впечатление, что происходит все реально гораздо быстрее, чем мы готовы воспринять и принять. И время уходит не на трансформацию как на таковое, а на честный отказ от иллюзорного восприятия. Да, коллега, вы и правы, и неправы здесь одновременно. Когда мы вступаем в процесс магической трансформации, мы никогда не знаем, с чем именно мы вступаем. Это в том смысле, что наше сознание неизвестно нам самим. То, что мы видим, это лишь верхушка айсберга. То, есть, чем мы взаимодействуем с окружающим миром, это листочек на дереве. А все остальное находится вне нашего внимания. Это подводная часть айсберга, это другая сторона дерева, это другие листы, которым этому листу не видно, но они есть. И это в пропорциях к известному и неизвестному приблизительно такой же объем. Когда начинает происходить трансформация, мы как бы обнажаем свои неизвестные части. Почему долго? Потому что мы никогда не знаем, сколько нам еще нужно обнажить. Какая подводная часть осталась под водой? Какое количество листов осталось неизведанным? Что в этом древе реальности, которую из себя представляет твое сознание, еще осталось не понят? Поэтому мы говорим, что этот процесс долгий. И он, как правило, всегда долгий, потому что собственный разум, и собственное сознание нет-нет, да выкинет нам какой-нибудь сюрприз, с которым мы вообще еще даже и не знакомы. Отказ от иллюзий, совершенно верно, это сопутствующее явление изучению себя. Но в магической практике, в магическом мастерстве нужно уметь всякое. И отказываться от иллюзий, и наводить иллюзии, и распознавать иллюзии, и внедрять иллюзии. Отказ от иллюзий, это такая абстрактная штука, которая вообще этим можно заниматься всю жизнь, до бесконечности очень увлекательно и крайне э, длительно. Транс по трансформации понимается немножко другое, когда обнажается скрытое и через это меняется угол зрения на оставшееся. Вот эта трансформация. А когда изменяется угол зрения, происходит интеграция того, что уже понято. А когда интеграция произошла, начинает обнажаться еще более скрытая часть и так далее. И этот процесс тоже бесконечен, но эффект у него немножечко другой. Отказ от иллюзии помогает прозреть, а трансформация помогает проснуться. Наверное, вот, вот так я вам отвечу на ваш вопрос.